Основу чизкика составляют мягкие сливочные сыры. Рикотто, Филадельфия или маскарпоне. Сыр взбивается со сливками и яйцами. Готовый чизкик по консистенции напоминает воздушное суфле. Попробуйте. Нежный, вкусный чизкик. Это идеальный десерт к чаю, который нравится многим людям по всему миру. Я покажу вам, как приготовить чизкик с маскарпоне. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца подготовьте необходимые продукты. Печенье пробейте в крошку, добавьте сливочное масло, перемешайте. Из получившейся массы сформируйте корж с бортиками в форме для выпечки, диаметр 20 см. В миске соедините маскарпоне, сахарную пудру и ванилин, перемешайте до однородности на малых оборотах миксера или с помощью венчика. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продолжайте перемешивать, влейте сливки. Добавьте яйца по одному, продолжая перемешивать. Влейте получившуюся массу в форму для запекания. Поставьте запекаться в духовку при 160С-360Ф на 80 минут. Дайте готовому пирогу остыть, перенесите чизкик на блюдо, проведите ножом вдоль бортиков формы, снимите ее, поставьте пирог в холодильник на 2-3 часа, для подачи можно украсить свежими ягодами, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Печенье песочное, 200 грамм, масло сливочное, 100 грамм, маскарпоне 500 грамм, сахарная пудра, 140 грамм, сливки, 200 миллилитров, яйцо, 3 штуки, ванилин, 1 щепотка, количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Заходите в гости.